Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон, и я Вечазар. И сегодня мы с вами осветим ряд вопросов, или точнее, 8 основных направлений, которые описывают жизнь славян. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Первая основа, о которой мы сегодня говорим, это само понятие инглиизм. Это тот цвет, который изначально отошел от Рамхи Великого и стал жизнь родящих. То есть он неразрывно связан не только с жизнью небесной, но и с жизнью земной. И вот это соединение земного и небесного – это и есть повседневная жизнь в том потоке божественной энергии. Инглиизм – это вера наших предков которая органично входила в их повседневную жизнь от самого истока. То есть, истоком инглиизма был тот жизнь-родящий свет, который произвел все живущее в сварге небесной. И вот этот предмет описывает, как, почему, зачем наши предки жили на земле и как они соединяли небесно-земным, изучив его. Вы поймете многообразие тех образов и символов, которые входили в понятие инглизма. И в данном случае вы можете посмотреть предыдущие ролики, где мы говорим о сварге небесной, о том мироздании, в котором мы живем. Вторая основа – это юджизм. Это предмет, рассказывающий о мировосприятии. Не просто мировоззрение, вы подумаете, а мировосприятие это истина земного мира когда небесное соединяется с земным и мы в этом восприятии постигаем все многообразие миров вокруг нас приживающих и с нами контактирующих и вы если освоите этот предмет будете понимать как устроена вообще многообразие миров вокруг нас и как мы его воспринимаем в меру своего духовного развития, которого вы можете определить по духовной лестнице развития. Вторая основа, которая вам поможет понять взаимосвязь духовного, энергетического и физического. С точки зрения юджизма, материя это плотно сконцентрированная энергия. И она у нас подразделяется вообще все, о чем мы говорим с вами во всех роликах, о духовном энергетическом и физическом и их взаимосвязь вот это предмет юджизм третья основа о которой мы сегодня с вами говорим это культура и традиция много раз задавал вопрос лингвистам что такое слово культура или в нашем обиходе мы понимаем тот а, бамонт, который называет себя культурным или те передачи где по каналу культура но это не так Культ Ра, если мы разложим по основам, это культ божественного сияния. В одном из роликов мы показывали, что такое современная культура, так называем в кавычках, и настоящая культура. Это то, что мы знаем как культ божественного сияния. А традиция это то, как наши предки и мы с вами должны жить по заветам наших предков. По домострою, который вы можете приобрести, исследовать домострою, как построить дом, как наладить отношения, как вообще определить свое место в жизни. Вот эта культура и наши традиции, они лежат в основе нашей повседневной жизни. Четвертая основа. Это то, что мы называем религиеведение. Это те чаяния различных народов, которые они отображают в своей жизни. И если мы говорим о религии, что такое религия? Это повторение части какого-либо учения философского. Что такое вера? Вера – это божественное сияние богов, то есть божественная мудрость богов. То сияние, которое пробуждает в нас дух. И вера, и религия – это разные понятия. Сегодня мы наблюдаем религиозные течения, которые взяли от веры часть того, что несет в себе изначальная истина, заветы предков. И эти части представлены из себя различными религиозными течениями. То есть повторение какого-либо учения. Религия, вера – это понимание и принимание Божественного сияния. Петр Нахимов прокомментировал ролик под названием "Кукушка" песню, которую исполняет Тема Дерека. На мой взгляд, там вот из того, что Петр Нахимов пишет, что это лунный культ или что-то такое, непонятно мне его мнение. На мой взгляд, эта песня отображает как раз то восприятие мира, тот подъем духа ту справедливость которую бы мы хотели видеть в миру и тот свет который несет эта песня так что петр пересмотри или переслушай все-таки я не согласен и то что ты говоришь я предупреждаю нас о том что мы понесем ответственность я не вижу здесь никакой логики а, твоего вопроса в том смысле что мы должны понести и почему эта песня воспевает лунный культ. Непонятно. Пятая основа, о которой мы сегодня говорим, это буквица. И чем она отличается от той сегодняшней азбуки, которую преподают? И мы знаем, мы об этом много раз говорили, что изначально ха руника 144 знака и более 5 миллионов дополнительных. А вот в буквице 49 основных знаков и она дает образное восприятие, не просто чтение, а понимание тех образов, которые нам дают возможность воспринимать окружающий мир. Вот что такое буквица. Основа образного мышления – это понимание скрытых смыслов в том, что написано буквицей, то есть теми образами, которые нам передали предки. И изучение ее откроет перед вами возможность понимания любого языка, любых тех а, языковых структур, которые в мире есть. Изучайте, и вы откроете для себя громадный пласт знаний. К слову сказать... К До этого у нас существовало несколько видов письменности, которые отображались в Хаорийской короне, в Дарийской коруне, в системе зеркального отображения письменность такая была, Рассенское письмо, которое воины использовали и князья в том числе, черты и резы, дальше Старославянское письмо, к которому к которой буквица относится. И церковнославянское, к которой глаголица относится. Это есть разные, разные системы, которые отображали все многообразие письменности. Но речь была практически понимаема всеми нашими народами одинаково. Шестая основа. Звезды и земли. Вот звезды и земли это то... Тот предмет, который описывает, что же такое звезда. Звезда в понимании наших предков – это было небесное светило, вокруг которого вращается от одного до семи земель. То есть числовое выражение тех объектов небесных и их четкое понимание, что такое была звезда. Что такое было солнце? А Солнце – это центральное небесное светило, вокруг которого по своим орбитам вращаются более семи земель. Что такое Земля? Это небесный объект, который не излучает собственного света и вращается вокруг светило, то есть солнце или звезды. Что такое Луна? Это небесный объект, вращающийся вокруг Земли. Мы знаем прекрасно, и мы в роликах упоминали, что вокруг Земли вращалось и было время исчисления от времени трех лун – Леля, Фата и Месяц. И вот этот предмет вы можете также овладеть им, ознакомиться и откройте, опять-таки, повторюсь, для, себе, для себя откройте много-много чего нового. Следующая седьмая основа. Мы говорим о истории. Много э, публикаций насчет того, что такое из себя, представьте, само слово история. И истории взятые, да, это наследие, которое у иудейского народа было. То есть его лето, описание и его э, события, которые происходили с данным народом. Но с точки зрения истории нашего миропонимания, это временной отрезок, когда происходили те или иные события. И это описывалось пониманием исторические факты. Современная история, которая сегодня написана Соловьевым, Карамзининым, ну, многими историками, в том числе и современными, тем же спицаном и так далее, это не есть история с точки зрения нашего миропонимания. Это есть искажение тех фактов, которые происходили когда-то. В основном может быть что-то правильное, что-то неправильное. Но эта э, современная история не отображает всего многообразия того, что происходило на земле. А у нас это считалось наследием. Вот в наследие наших предков это... То, что они нам передали. Мудрость свою, мудрость богов, мудрость своего опыта. И по этому опыту а, мы, в принципе, должны жить. Как по тем же правилам или уставам воинским, да, которые писались кровью. В данном случае напоминаем что основой мироустройства являются коны, которые вы можете приобрести в нашем магазине Neutronic.com. Основой нашего мироустройства являются нравственные правила, и основой нашего мироустройства являются домострой, когда вы делаете гармоничное пространство внутри вашей семьи, рода и территории, облагораживая его и создавая для себя благоприятные условия. И заключительная восьмая основа – это хаорийская арифметика. В этой арифметике это многообразие пространственных структур, видение и описание ее. Например, 2 умножить на 2, сколько? 4, правильно. Это плоскостная система, где удвоение идет. А если мы говорим 2, жди 2 – это уже пространственность, структура дважды два по нашей древней хаористской арифметике. Это 8. И вы, изучив этот предмет, найдете как раз подтверждение моим словам. Ссылка на полный перечень всех предметов, которые я сегодня озвучил, под роликом. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Всего хорошего. С вами был Вичезар и Вести Валкон. До свидания.